Я вначале хочу поздравить вас с Национальным праздником. Именно сегодня, как я знаю, в этот день 170. Петр I написал каз о образовании первой газеты. Насколько мне известно, здесь даже есть копия, да? Чего У нас связались вместе хороший повод поговорить о проблемах. которыми вам приходится сталкиваться в своей ежедневной работе. У нас не было возможности обратно перед Новым годом, поэтому я позволю себе поздравить вас с наступившим Новым годом, пожелать и вам, и вашим коллективам, всем тем, кто создал свою жизнь по в России в самое доброе, счастье и личное будущее, а, Потому что от того, как строится ваша работа, многом зависит моральное состояние общества, это мы очень хорошо знаем. В этой сфере очень много проблем. Я предлагаю поговорить по а, всем тем вопросам, которые вас волнуют. Мы постараемся со своими коллегами, я имею в виду себя, и Представители администрации президента. Также предельно откровенно и предметно обсуждать сегодня все вопросы, которые с вами будут, с вами будут подставлены. Любые вопросы, которые вас заложат. Мы очень много дискутируем по проблемам свободы пресса, вот это на этот счет, наверное, все-таки мы согласимся с тем, что. Несмотря ни на что, перефразируя Марк Твена, можно утверждать, что, что информация о кончине свободной пресы все-таки сильно преувеличена. Именно хотя бы всего того что многие из вас по-разному оценивают все, что происходит внутри страны, и по-разному оценивают наши внешние политические инициативы и шаги. И делаете вы это подчас, а может даже очень часто. Весьма остро, критически власть эта проглатывает. И более того, должен вам сказать, это и полезно для власти любого уровня, поскольку заставляет реагировать на те ошибки, которые у вас иногда и допускают. Мы готовы конкуртировать на эту тему, со всех сторон ее рассмотреть. Мы очень много и часто говорим о едином экономическом, едином правовом пространстве. Видимо, уместно будет вспомнить, что в начале было слово, в начале всего этого вот, слова думаю, что когда мы говорим о единстве российского государства, то без всякого преувеличения можно сказать, что и оно начинается это единство с ясного подбюрирования целей и задач общества, цивилизованного государства. В этом смысле единое информационное пространство является первым ступенем для достижение целей объединенного государства, для создания целого и единственного государства. И призываю вас, на эту тему даже побескутировать. Если закончить вот в этой части, хотелось бы только отметить, что единственная единственно единственная невозможная или единственная невозможная дискуссия может быть только в сфере распространения противоправды и Это, пожалуй, единственный изобрет, который, который может накладывать и должно накладывать государство на, на деятельность средств на информации. Несколько слов, видимо, нужно будет сказать о региональной кризисе. И здесь следует сразу же отметить, что, что в центральных средствах массовой информации, к сожалению, очень мало места отводятся жизни регионов. Жизнь регионов отражается только в случае каких-то скандальных событий, особенно при обслуживании политических интересов в ходе компаний. А так, в принципе, социальные прессы почти ничего не говорят о жизни правительства. А провинциальные средства массовой информации, к сожалению, не имеют, наверное, возможности, это не их вина, это, скорее не беда, не имеют возможности достаточно объективно, полно и профессионально отражать ключевые моменты жизни деятельности государства. Отражать проблемы федерального центра. Так что есть региональный аспект как в деятельности в центральной средств информации, так и как бы, аспект что ли отражения основных проблем деятельности страны в региональной тарифе. Предлагаю на эту тему тоже прям, обратить определенное внимание. Ну и наконец очень важная группа вопросов это вопросы экономической и правовой основ деятельности средств информации здесь можно поговорить и о научной проблематике о взимании НДС рекламы о об ответственности Учредители средств массовой, массовой информации, их собственников средств массовой информации и его права трудовых коллективов по всей свободности этих вопросов, этих проблем. Видимо, видимо, неурегулированность в этой сфере приводит к тому, что некоторые издания по... Сегодня в Москве стоит встретиться, а то есть в 5 раз решили, чем нет в некоторых других странах Российской Федерации, в других городах даже крупных районах Российской Федерации. Вот э, это тот круг вопросов, который я предлагаю сегодня. Разумеется, если вы полагаете, что есть другие проблемы, которые жизненно важны я и, и, и мои коллеги готовы будем на те темы, которые будут вами принадлежать. Это все, что я нужно состоять в начале. И я предлагаю так, как это было уже yeah. неоднократно на наших на наш встречах, очень коротко, но каждому здесь присутствующих предоставить слово, мы потом все обобщим и отреагируем на все, что мы здесь. Пожалуйста, благодарю.